Привет всем! Однажды я уже говорил про необыкновенного человека по имени Робин Бейкер и посвятил один из роликов разбору одной лишь главы из одной из его книг. Необыкновенно интересный человек, необыкновенно интересный автор, ученый, биолог, эволюционист. Недавно я попытался вызвонить его на интервью. Вот он ответил, общался очень дружелюбно, но вежливо отказался. В качестве успокоения сказал, что он отказывает всем в интервью. И сейчас очень ценит свое время. И время это в основном тратит на написание очередных книг. Жаль, что почти ничего о нем нет в интернете. И крайне мало интервью, крайне мало видео с его участием. Так что ладно, может когда-нибудь со временем. Тем временем ко мне приехала, я уже успел закончить, его первая, по-моему, художественная книга. Вообще на данный момент он уже несколько книг художественных издал. Но это была, по-моему, первая. Называется она «Primal», что одновременно переводится как «первобытное» и как «животное» в отношении к человеку. В каком-то из интервью Робин Бейкер рассказывает, что он учился в той самой школе, которую заканчивал Уильям Голдинг, автор «Повелителя мух». Абсолютно необходимое чтение для любого современного человека, хоть это и чисто мысленный эксперимент. Конечно же, школа гордилась этим фактом, и многое в школе строится вокруг почтения Уильяму Голдингу, и Робин Вейкер заявил, что он достаточно давно, в сравнительно раннем возрасте, начал мечтать о том, чтобы написать собственную версию «Повелителя мух», которая бы рассказывала про похожую ситуацию, но попали на остров не группа мальчиков, подростков из какой-то школы, а группа взрослых, половозрелых людей, причем разных полов, разных возрастов, разных физических возможностей. И что бы случилось, если бы они оказались на необитаемом острове на какое-то продолжительное время? И вот в конечном счете Робин бейкер осуществил свою мечту и такую книжку написал. Как я уже рассказывал, его основная трилогия, которая принесла ему известность – «Sperm Wars», «Baby Wars» и «Sex in the Future». Все три книги построены по похожему сценарию. Каждая глава начинается таким литературным описанием ситуации, очень художественно, красиво написанной, с деталями, с эмоциями. Такой кусок текста, который отлично бы смотрелся как составляющая какой-то художественной книги или сценария. После этого, после этого вступления художественным, идет разбор, какие биологические механизмы сейчас проявились, как они сработали, что, собственно, происходило с точки зрения биологии в этой сцене. Возможно, таким образом Робин Бейкер разминался, пробовал свои силы для будущего художественного творчества. И книга «Праймал», можно так сказать, состоит только из этих кусков. То есть, описывается вся художественная часть, и это не какой-то вырванный кусок текста, это слаженный длинный сценарий, в котором биологические объяснения отсутствуют. Но только намеки отдельные вставлены. И отдельные места смотрятся как прямая отсылка к уже написанным текстам, то есть видно, что местами прямо отсылается человек, который читал его первые книги, которые я перечислял, он узнает главы, которые здесь имеются в виду, то есть к чему идет отсылка. Заязка сюжета. Моряки вылавливают плод с парой выживших людей, которых давно разыскивают, которые пропали много месяцев назад. Эти люди рассказывают, где искать остальных и спасают практически всю пропавшую компанию. Выжили не все, во-первых. Во-вторых, кое у кого появились дети за это время. Компания была очень необычная. Это была экспедиция студентов под руководством профессора приматолога, состоявшая из преподавателей и студентов-выпускников. Все они приехали на этот остров заниматься исследованиями научными вокруг обезьяний стаи, которую туда подселил другой приматолог какое-то время назад. Все начинается очень хорошо, но потом на островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Все как-то начинает идти не так. Сначала портится генератор, потом после шторма пропадает корабль, на котором они приплыли, потом случайно гибнет вся одежда, пока происходит ночное купание. И люди оказываются, как в шоу, голые и напуганные, в чем мать дела практически без инструментов, без возможности вызвать какую-либо помощь, и, судя по всему, достаточно сильно в стране от всех больших морских магистралей. И когда до всех доходит, что спасения ждать неоткуда, вот тут и начинается самое интересное. После спасения группа нанимает журналиста, который, как предполагается, должен сделать на основе всего приключения книжку, где, во-первых, ответить на все вопросы, а во-вторых, дать возможность заработать сколько-то денег. Проблема в том, что журналист, вместо того, чтобы механически повторять те заученные, как оказывается, истории, которые ему воспроизводят все участники, начинает въедаться и находить несоответствие в историях, и постепенно, ниточкой за ниточкой, вытягивает настоящую историю. Что это было, какая была настоящая последовательность событий, что происходило с людьми, что случилось с теми, кто не выжил, как вообще происходила жизнь на острове. И по мере того, как картина проясняется, во-первых, участники начинают уже не просто неохотно рассказывать детали, они начинают их прямо скрывать, иногда даже прямо угрожая журналисту, чтобы он не задавал лишних вопросов. А во-вторых, невооруженным глазом становится видна параллель. Тот ученый-приматолог, который высадил в свое время обезьян на этом острове и развел стаю, это учитель руководителя этой экспедиции, который к тому же пропал. Из чего возникает логичный вопрос, насколько случайно все то, что случайно случилось. В общем, не раскрывая все интриги, скажу, что книжка однозначно на 5 звезд из пяти возможных и сочетает в себе и биологические знания и данные, по крайней мере, настолько, насколько сам Робин Бейкер в них верит, насколько он считает их обоснованными, научно установленными, когда что-то и говорится в формате «может быть» или «вероятно», это «обоснованное может быть» и «обоснованное вероятно». При этом и художественная книжка написана отлично, интригующее, добротное литературное произведение, но с ограничением по возрасту 21+. Читать ее нужно, что называется, с открытым сознанием. Большинство людей, которые никогда не попадало в условия на грани выживания, плохо представляют себе наши встроенные древние механизмы, которые мгновенно активируются, как только организм замечает знакомые сотни тысяч лет условия вокруг себя. И тут людей ожидают открытия. Например, большинство из нас не знает, зачем существуют волосы на лобке и почему именно там. Вот на этом острове люди узнали, зачем. Так что жаль, что этой книги нет в переводе и вряд ли ожидается в обозримом будущем. Это была бы достойная книжка и с точки зрения образования, и с точки зрения драмы. Эта художественная книга у Робина Бейкера уже не единственная, как я говорил. Следующая у меня на очереди «Ребенок автосопщицы». С большой вероятностью, конечно же, на любимую Робином Бейкером тему «Sperm Wars». Но это в будущем. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи.